Наверное, каждый из вас согласится, что кладбище – это не самое лучшее место, где бы мы с вами хотели бы оказаться. Тем не менее, раз в какое-то время мы оказываемся здесь, условно говоря, в царстве мертвых. Кстати, в еврейской традиции кладбище занимает весьма весомое место. Да-да, вы не ослышались, это очень важное весомое место. В еврейской традиции первое место занимает община, второе место занимает семья, ну и третье место занимает кладбище, где мы сейчас с вами и находимся. И вы сейчас узнаете, почему мы находимся именно здесь, на старом еврейском кладбище города Кракова. Кстати, наидыши, наши предки, кладбище называли следующим образом: Base Oil, что в переводе значит дом вечности, или Бейс Хаим, что в переводе означает дом жизни. Уже сами эти названия указывали на то, что после своего физического существования человек переходил в другую жизнь, духовную. Именно здесь, на кладбище, время для нас останавливается. Мы гораздо четче и лучше слышим самих себя и понимаем, что происходит вокруг нас. Наше сердце наполняет какой-то неописуемый трепет и возникает вопрос, а что же будет дальше? В чем смысл моей жизни? Что произойдет со мной, когда мое тело опустят в холодную и сырую землю? старые времена еще 200-300 лет тому назад мы евреи к похоронам своих родственников относились ну очень скрупулезно когда отправляли тело умершего сюда в бейс ойлом или в бейс хаим как я уже упомянул ранее ушедшему человеку в память о нем оставлялось надгробие и это говорило о следующем мы живые помним тебя ушедшего из этого мира но вы удивитесь в древние времена надгробие служило не только ушедшим, другими словами мертвым, оно служило нам живым. Вы можете задать вопрос. Подожди, подожди. Чем именно надгробие могло послужить живым людям? А вот сейчас мы с вами об этом узнаем. Как я уже сказал, старые еврейские надгробия они были особенные тем, что они были чем-то вроде писем и э, самая важная особенность люди наши предки умели их читать потому что они были оставлены не только для мертвых но как я уже говорил для живых к сожалению способность читать надгробия со временем мы евреи растеряли но я попробую для вас для моих телезрителей воскресить эту способность и прочитать вместе с вами несколько еврейских надгробий Итак, мы стоим возле большого каменного надгробия на котором изображены львы что означает львы в еврейской традиции поскольку в пророчествах много упоминаний о том что мессия произойдет из колена иуды а знак колена иуды это лев то львы означали пришествие мессии поэтому когда на надгробии были изображены львы это означало что умерший ожидал миссию и когда живой подходил к такому надгробию первая мысль которая его посещала я также ожидаю миссию как ожидал его ушедший из жизни человек сейчас друзья я пробираюсь к еще одной интересной могиле как вы видите здесь изображены по бокам два оленя когда на могильной плите умершему гравировали двух оленей это означало что этот человек был чист душой любил бога и стремился соблюдать божьи заповеди интересно что тут показаны еще две руки также с правой и с левой стороны но о них я расскажу чуть позже из еврейской истории захоронения также известно что олени гравировали на мужских могилах если муж уходил из жизни раньше жены, она оставляла в память о нем оленя и место из книги песни-песней, где написано, что беги возлюбленный мой, подобно серни или молодому оленю на горы бальзамические. Существует надгробия, которые указывают нам на то, кем служил усопший и из какого рода он происходил. Итак, вы видите две руки, пальцы этих двух рук расставлены. Это называется благословение Аарона, и взято оно из Торы, из книги Чисел, 6 глава. Скорее всего, этот человек служил священником, то есть в синагоги, и обязательно данный орнамент указывает на то, что он происходил из священнического рода. Сейчас мы пройдем еще к одному памятнику и увидим еще один орнамент, который указывает, какие функции человек исполнял в еврейской общине. А этот рисунок означает, что человек был помощником равина и исполнял хозяйственные функции в общине. Обратите внимание, вот еще два интересных надгробия – на каждом надгробе изображены подсвечники, но один подсвечник из пяти свечей, а другой подсвечник из трех свечей. Что это означает? Это означает, что здесь похоронены женщины, и это говорит нам о том, что эти женщины очень трепетно относились к соблюдению шабата. А вот еще, друзья, один интересный памятник. И то, что изображено на нем, это уже назнание библейской истории. Как мы видим, здесь есть три эпизода. Это лев, корона и грифон. Что же это обозначает? Лев обозначает царство Иуды, а грифон обозначает царство Израиля. Если вы читали Библию, вы знаете, что народ израильский разделился на два царства после смерти Соломона. И было 10 колен Израилевых и два колена Соломона. В царстве иудеи но что же значит корона корона означает мессию и говорит нам о следующем что когда мессия вернется он примирит и соединит народ израиля в одно целое то что на могилах изображены птицы означает что человек прожил достойную жизнь и когда живой человек подходил к такому нагробию он видел что это достойный человек похоронен здесь но если говорить с религиозной точки зрения, это не просто достойный человек, это человек праведный, благочестивый перед Богом. Вот что означали птицы, кстати, позже начали делать барельефы в виде аиста, кстати, слово аист на еврейском будет хасида. Вот откуда происходит название движения хасиды, праведные, благочестивые. Ну, давайте попробуем суммировать все, что мы здесь увидели. Прежде всего, таких изображений массу, и об этом можно говорить еще очень долго. Но суть заключается в том, что когда мы оказываемся здесь, в Доме Вечности, мы понимаем, что мы все сюда однажды придем не по нарошку, не просто как зрители, мы однажды умрем. Священное Писание, Библия говорит следующее о человеческой жизни. Голый ты сюда пришел, голый ты отсюда и уйдешь а мудрый соломон делает очень серьезный вывод он говорит что всякое дело бог приведет на свой суд и вот об этом нам с вами надо очень хорошо задуматься так за что же господь будет судить нас судить он будет нас за наши грехи потому что все мы согрешили я не знаю как вы но я однажды для себя решил что я весьма грешный человек и однажды я для себя решил что мне надо прощение моих грехов это прощение я нашел в своем еврейском спасителе и мессии иисусе который умер за мои грехи на кресте и воскрес из мертвых чтобы оправдать меня и конечно же вас если вы поверите знаете, дорогие мои, все мы однажды окажемся на кладбище. Когда мы закроем глаза здесь, мы откроем их в другом мире. Так вот, мое большое желание и пожелание вам, чтобы в другой мир, в новую жизнь вы вошли очищенные и знающие Иисуса Христа как своего спасителя и жертву за ваши грехи.